Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Александр Бонина. Недавно я получила одно интересное письмо. Девушка мне написала, что две недели назад она была на тренировке и, по ее мнению, она растянула мышцу шеи. И боль до сих пор немного сохраняется локально именно в этой мышце. И она спросила, как отличить шейный остеохондроз от растяжения мышцы? Как убедиться, что это было именно растяжение, а не начало развития шейного остеохондроза? Мне показался этот вопрос очень интересным и я решила ответ осветить сразу же всем, потому что вопрос достаточно частый, и такое может произойти с любым человеком. Итак, как отличить? Во-первых, растяжение мышцы, вот любой локализации, в частности сейчас, шеи отличается тем, что, во-первых, должна быть причина. То есть вы ясно связываете это с тем, что вы на физической какой-то тренировке или в связи с каким-то тяжелым трудом потянули мышцу. И причем вы знаете это точно. Вот вы, например, наклонились, подняли тяжесть и вдруг почувствовали, что мышца-то у вас растянулась. Или точно так же, как на тренировке. Допустим, вы что-то делали, и вдруг раз, и вы почувствовали, как мышца растянулась. Появилось такое на минутку легкое какое-то жжение, и мышцу как будто свело. Вот это означает, что мышца у вас точно растянулась, то есть она немного травмировалась. И теперь мы с вами рассматриваем случай, когда растяжение было небольшое. То есть это уже не серьезная травма, а просто легкое растяжение. Чем оно дальше отличается от шейного остеохондроза? Боль будет исключительно локальной. Ну, например, если вы растянули мышцу сбоку, то любое какое-то движение или наклон будет отдаваться в эту мышцу. Вы, прям будете чувствовать вот эту локальную боль, именно прямо мышечную боль. Во-вторых, вы будете эту мышцу ощущать Но ну это такой субъективный симптом, который даже трудно описать Если у вас было когда-то растяжение, вы понимаете, о чем я говорю То есть, допустим, вы поворачиваете или что-то делаете И все равно эту мышцу все время ощущаете Вот это означает, что она немножко травмирована и растянута ну, конечно, будет и ограниченность движений в шейном отделе, как при шейном остеохондрозе, но опять-таки здесь будет причина только из этой мышцы. Вы не сможете, например, повернуть полностью голову в сторону, только из-за того, что эта мышца просто не даст вам растянуть ее сильно, для того, чтобы повернуть. И еще одно отличие заключается в том, что... Боль от растяжения все равно постепенно проходит. Года за неделю, иногда за, два, за две недели. Если, допустим, была уже серьезная травма, допустим, с надрывом мышцы, когда действительно нужно обращаться уже в медицинские центр, то тогда, конечно, может и месяц проходить, но все же эта боль пройдет и больше не повторится. А вот шейный остеохондроз, он как раз-таки наоборот, если он появился, то он будет проявляться то обострениями, то ремиссией, то вы о нем забудете, то он снова у вас появится. Теперь отличительные признаки шейного остеохондроза от растяжения. Во-первых, боль будет более распространенная, то есть она не будет локализоваться в какой-то определенной мышце. Она будет занимать, например, всю заднюю поверхность шеи, может доходить до зато. А если и будет касаться мышцы, то не одно единственное, а какое-то все равно группы. И иногда включать даже и нервы, то есть когда будет стреляющая боль, например, при ущемлении или раздражении нерва. И тогда боль будет стреляющая и может даже отдаваться под лопатку, например, в плечо, идти по предплечью вниз до кисти. То есть это уже будет говорить о том, что все-таки здесь больше вовлечен позвоночник, чем одна единственная мышца. Ну и при шейном остеохондрозе бывают и другие признаки, такие как головная боль, и ирригидность мышц затылка и задней поверхности шеи. То есть, когда вы чувствуете, что они такие твердые, какие-то деревянные, затекшие, и вот вам тяжело даже эти мышцы разминать, выполнять какие-либо движения из-за ограниченности. И ограниченность это будет не из-за того, что мышцу свело, а именно из-за того, что вся шея будет какая-то как будто затекшая, мышцы такие непослушные. Вот это уже будет ближе именно к шейному остеохондрозу, потому что происходит хроничность перенапряжение мышц шеи при шейном остеохондрозе и, соответственно, и начинает развиваться вот эта ригидность и ощущение, что шея как будто у вас деревянная. И теперь самый главный вопрос: что делать в двух вариантах? Что делать при растяжении и при шейном остеохондрозе? Итак, первое: что делать при растяжении мышцы? Во-первых, это, конечно же, покой. Если вы занимались раньше какой-то физической нагрузкой, вы мышцу растянули, значит, в ближайшую неделю вы должны забыть об этой физической нагрузке. Мышце обязательно нужен покой, и только тогда она восстановится намного быстрее. Во-вторых, я не советую принимать какие-либо обезболивающие внутрь, потому что, во-первых, эти лекарства вам не помогут снять боль, потому что это было все-таки растяжение мышцы, а вот эти противовоспалительные, у них действие немножко другое. И оно вам никакого эффекта по-настоящему не даст. Лучше всего обезболивание делать местное. То есть вы можете нанести согревающую мазь на эту мышцу, затем завернуть, например, в какой-то теплый шарф и вот так вот полежать или посидеть и отдохнуть хотя бы полчаса. Тогда это место согреется, мышца расслабится, у нее увеличится кровообращение и она быстрее тогда восстановится. То есть самое главное для нее это тепло, и покой. И обязательно запомните, ни в коем случае, если у вас есть растяжение, не выполняйте никаких упражнений на мышцы шеи, никакой растяжки и никакого сокращения этой мышцы. Исключительно только покой. Ни в коем случае не растягивайте, что либо не предпринимайте. Только покой и тепло. А что делать, если все-таки это шейный остеохондроз? Дело в том, что эта тема уже достаточно очень обширная, и у меня очень много есть других роликов на YouTube на эту тему, и к тому же очень много информации о на моем основном блоге остеохондроза нет поэтому если вам интересна эта информация то вы можете перейти на другие видео или на мой блог и ознакомиться с этими материалами но кроме того если вы хотите получить максимально структурированный материал который полностью посвящен именно лечению шейного остеохондроза то я вам советую подписаться на мой бесплатный курс по лечению шейного остеохондроза ссылка которого сейчас появилась внизу и когда вы подпишетесь к вам будут при мои уроки по шейному остеохондрозу. И там тогда мы вместе с вами разберем уже основные причины и как он развивается. И самое главное, мы будем с вами разбирать, как правильно с ним бороться, как правильно лечить, какие использовать упражнения и так далее. Поэтому подписывайтесь на мой бесплатный урок. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. На связи была Александра Бонина.